резинка на скобу для защиты, берем обычный силиконовый шланг диаметром 9 миллиметров у меня он уже есть ну был точнее есть, он у меня используется для поелок. но как вариант вот как раз Денис просил показать что можно придумать, как бы вот версия такая, что ну чтобы не царапать да, вот в этих местах, когда одеваете скобу то есть можно надеть вот такую, вот такую резинку, то есть разрезав ее вдоль с одной стороны, одеваете, на обе части, и все, и вставляете. Только в этом случае придется приложить небольшое усилие, когда будете стягивать здесь болтом. То есть, ну, вот до такого состояния, да, потому что здесь у нас идет тросовая пластина. В принципе, особого труда это не составит. Одеть защиту вот с такими резинками, скажем так. Да, действительно, она не будет здесь царапать в этих местах. Я уже посмотрел. Ну, если, конечно, сделать ее до конца. От сих до сих. В принципе, вот. Но ну, здесь, даже если таким же образом ее сюда вырезать, в эту часть, да, и сюда одеть. И когда будете притягивать защиту зажимать ну ее просто порвет то есть один раз может быть и обойдется но при втором снятии крепления мне кажется она просто <coughs> раздавится вот здесь вот продавит ее металлом потому что защита прилегает плотно если тут вставлять какой-то зазор ну хотя бы в миллиметр по два, по всей области да, тогда да но опять же здесь торец как бы я не знаю там не царапать ничего поэтому если есть смысл от этой резинки то только на скобу сюда все либо наклеить скотч двухсторонний не отрывая с него верхнюю часть просто вот здесь вот его приклеить где будет именно защита когда прижимается вот здесь вот скоба точнее и все то есть как вариант можно сделать так я видел люди <coughs> клеят скотч металлизированный специальный просто здесь вот полосу наклеивают с двух сторон и также одевают и здесь на само перо также <coughs> здесь конечно уже все пошарпанное также клеят скотч металлизированный и потом одевают. Это касаемо резинок. А, кстати, касаемо крепления. Ну, сюда я просто сейчас закрутил мебельный болт. Шестерка. Болт теперь используется 6. М6. По поводу нержавейки. Что хотел сказать. Вот она нержавейка. Это осталось того сезона, я его нашел закрутить да закрутили все нормально а когда снимать его просто закусило и вот что с ним стало то есть это конечно сделал <coughs> произошло не на ходу где-нибудь в воде что было бы очень грустно если бы его обломало вот так вот при движении это случилось при снятии и таких болтов 2 Сломано уже. То есть э, ко всем защитам обычные болты в комплекте идут. Сейчас уже М6. С обычной гайкой не самоконтричьей. А, во всех следующих защитах будут болты высокопрочные. Они черного цвета и у них заявленный класс прочности на излом в 10 раз превышает вот этот обычный болт то есть они в дальнейшие все защиты и к этой в том числе я положу в комплект такой же болт высокопрочный черного цвета вот так вот в принципе все на этом мини обзор завершен. Еще раз напомню, в такой конфигурации стоимость будет 4400 Если кому-то нужна такая конфигурация, то у нее название, я даже не знаю, какое будет. Да, наверное, так же, широкий лепесток с дополнительными крылышками, как-нибудь так. Но, в любом случае, дорабатывается небольшой сайт по вообще всем этим изделиям. Там будет все расписано и показано И когда будете делать заявку На защиту Там уже будет Очень просто все выбрать Какой вариант вам нужен будет Можно будет также позвонить Проконсультироваться Что именно для ваших условий Можно будет посоветовать Ну и так далее На этом все У кого есть вопросы Задавайте, пишите письма Мелким почерком максимально быстро постараюсь ответить или можете просто позвонить зовут меня максим всем пока